Виктор Петрович проснется рано, Виктор Петрович, специалист грузоподъемного большого крана, высококлассный машинист. Новое утро начнет с кефира в погоне башни, Под небом сиреним Виктор Петрович. Миром в полупрозрачной борит кабине, На шестидесяти пяти квадратных метрах жилья, В квартире у него вполне достаточный для жизни простор. Стены до сих пор помнят детский смех, где теперь остался верный друг старый Черный лабрадон. С каждым днем растет новый мобилон из бетонных плит, Стропличь внизу, в рации плечи, Двигина на сто, Столь да вверху и кажется глушная душа и парень гриб, а крюк, не вернется звук Эх древних рот. Яблоку водочки с выпьет иногда вечер в кафе, где все грешат, а дома в тишине. Выйдет в коридор И поднимет дом Тут наверху Загреби в стропу, И придет рассвет И вернет хвостом Черной лабораторой Спасибо. Это было 1000 сил. По сути, есть в моем алгоритме, который вышел два года назад. Герои сгорят. Там Виктор Петрович есть. Спасибо, друзья. А это был Андрей Владимирович. Украина.